Здравствуйте! Ваш газогенератор S300ACS3 изготовлен и готов к отправке. И сейчас я продемонстрирую вам то, как он запускается и работает. Для включения в сеть газогенератора необходимо вставить вилку в розетку, перевести тумблер в положение «включено», после чего необходимо коснуться сенсора контроля фаз и обратить внимание на надпись на дисплее. Надпись должна смениться с Sever's Company на надпись You can start. То есть это говорит о том, что газогенератор готов к работе. Если надпись не меняется, значит вилка в розетку вставлена по отношению к фазе и нулю неправильно. Для того, чтобы газогенератор заработал, смог запуститься, необходимо вынуть вилку из розетки, перевернуть ее в другом положении по отношению к фазе 0, вставить и опять же провести тест контроля фаз. Если надпись поменялась, Значит, вилка в розетку вставлена правильно, и газогенератор будет работать. В противном случае газогенератор работать не будет. Эта система защищает вас от случайного поражения электрическим током, даже в том случае, если вы работаете с газогенератором, подключая его к электросети без заземляющего контура. Итак, для дальнейшего запуска газогенератора необходимо инициировать старт работы блока управления и дать максимальную мощность. Мощность в данном газогенераторе управляется системой, контроля внутреннего давления. То есть газогенератор будет вырабатывать газ под определенным давлением на том уровне, на который вы его установите. И в автоматическом режиме газогенератор будет поддерживать именно этот уровень. Сейчас я установлю максимальное значение 0,6 атмосферы. Все, газогенератор начал выработку газа. Вы можете обратить внимание на манометр. Давление газа растет. Как только давление дойдет до значения 0,6 атмосферы, выработка газа будет прекращена. Все, газогенератор набрал установленное мною значение по давлению. И теперь газогенератор будет пытаться поддерживать это давление на тот уровень, на котором я его установил. Теперь мы можем подключить горелку и зажечь пламя. Заостряю особое внимание, я в каждом ролике повторяю одно и то же. Горелки необходимо открывать только синий вентиль горелки. Через синий вентиль горелки подается гремучий газ, то есть смесь водорода с кислородом, максимально обогащенный парами бензина. В данном случае я использую бензин Галоша. Такая газовая смесь зажигается без каких-либо проблем, без образования обратных хлопков. И такая газовая смесь горит, напоминая обыкновенный, ну, к примеру, метан, либо пропан, либо ацетилен. Все это, все зависит от концентрации углеродной составляющей в основной газовой смеси. Если вам необходима более высокая температура, открывайте красный вентиль и подавайте чистый гремочий газ. Если в этом нет необходимости, вы можете работать, открывая только синий вентиль. Тушить горелку необходимо в обратном порядке. По завершению работы закрываем красный вентиль и тушим горелку синим. Горелка потушена кратковременно для какого-то небольшого перерыва, то вы можете просто перекрыть горелку и больше ничего с газогенератором не совершать. В таком режиме газогенератор может находиться столько времени, сколько это необходимо под давлением. То есть для того, чтобы возобновить работу, вам только необходимо Вновь открыть вентиль горелки и начать зажечь ее и начать работу. Если же вы откладываете работу на продолжительное время, то нажимая центральную кнопку на блоке управления, удерживаем 3 секунды. Блок управления переходит в режим ожидания, в таком режиме выработка газа в этом случае будет невозможна. И в таком положении газогенератор может находиться столько, сколько это необходимо. Если вы заканчиваете работу и это конец рабочего дня, то дополнительно обесточьте его. На этом благодарю вас за просмотр. Повторюсь, газогенератор готов к отправке. Жду дальнейших действий. Всего хорошего. До свидания.